Когда случается нечто настоящее, оно всегда невыразимо. Пока ничего не происходит, вы можете говорить сколько угодно. Но когда что-то действительно происходит, говорить почти невозможно. Человек чувствует себя просто бессильно. Блаженное тем мгновение, когда случается что-то такое когда человек не может сказать, что происходит и что случилось, когда он не знает, что делать, когда он почти теряет дар речи. Значит, что-то действительно случилось.